Всем здорово, ребята! Вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я расскажу о всех последних новостях игры Among Us. А именно, мы поговорим про бешеную популярность игры Among Us на Твиче. Также мы поговорим, как же у разработчиков выпрашивают обновление. Также мы поговорим про... Отношение разработчиков игры Among Us к другим играм В общем, данный ролик очень сильно интересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом Давайте под этим роликом наберем 2000 лайков Также, пожалуйста, подпишись и не подписан, потому что 81,2% зрителей смотрят мой канал без подписки Но если именно ты прямо сейчас подпишешься, то мы сможем добить 20 тысяч подписчиков До 20 тысяч осталось 800 В общем, подписывайся, но мы приступаем к новостям мы ждем обнову больше месяца, потому что больше месяца назад разработчики показали нам официальный трейлер новой карты, которая называется Airship. И мы ждем, и ждем, и мы уже заждались. тому уже скоро два месяца пройдет. И, конечно же, игроки уже начинают бунтовать и прям выпрашивать новое обновление у разработчиков. Разработчикам написали, где новое обновление. И тут нарисован арт, там, где игрок стреляет в разработчика за то, что он не выпускает новое обновление, которое мы уже заждались. И разработчик отвечает, просто забери меня отсюда. Ну а может ты сначала выложишь новое обново, а потом мы тебя заберем Но это не первый человек, который делает подобный пост. Вот еще один пример. Выпустите обновление или я взорву эту луну, вот это я понимаю, человек заждался и ждет и ждет обновления. но такое чувство, что разработчики специально не выпускают обнову для того, чтобы почитать подобные посты и хорошенько с этого угорнуть. Мы же знаем то, что наши разработчики, они работяги крутейшие, да, тем более в команде и новый разработчик появился. Поэтому мы ждем, ждем, ждем. Но нам еще разработчики, походу, сказали дату обновы. Но я об этом поговорю попозже, а сначала подойдем к другой теме. Давай кратко поговорим о том, какую же популярность игра Uncast набрала на площадке Twitch. Посмотрите, что вы все сделали на Twitch всего за 3 месяца в прошлом году. 1,2 миллиарда просмотров, 221 миллион часов просмотра, 1 миллион вещателей. Чрезвычайно благодарен и вдохновлен этой поддержкой, спасибо. Ладно, плачу я. Напиши, пожалуйста, в комментарии, смотрел ли ты на Twitch стримы по игре Among Us. Я так немножко смотрел, как Бустер играл Хесус и Братишкин в игру Among Us. В конце прошлого года стрельнули две игры. Это Fall Guys и игра Among Us. И эти игры начали даже сравнивать, потому что персонажи в этих играх немножечко похожи. Да кому я вру, они прям вообще похожи. Ну и у этих игр появились, конечно общие игроки. Ну в общем, к чему я веду? Разработчикам задали вопрос... Разработчикам написали то, что Fall Guys лучше, и разработчики Among Us написали, что они любят игру Fall Guys. Который раз говорят то, что разработчики игры Among Us самые дружелюбные разработчики игр. За такую мелоту, я думаю, то, что можно поставить лайк, если ты его еще не поставил. Перед тем, как поговорить про дату выхода новой карты... Примерно, нужно поговорить про ту дату, которую разработчики буквально опровергли. Я не могу найти его сейчас. Возможно, 14 февраля тоже. Ахах, -ах, этот образ должен был указать на то, что существует так много теорий заговора о дате. Если 14 февраля обнова не будет, то тогда, когда она выйдет, уже мы задолбались ждать. И теперь давайте поговорим о той теме, которая вас интересует больше всего. Итак, две минуты назад я тебе показывал тот самый пост, который опубликовали разработчики, в котором они поделились своими успехами на платформе Twitch. Под этим постом один из игроков написал. У разработчиков спросили, 221 минута до подтверждения выпуска Дирижабля, и разработчики ответили, технически это говорит о часах, но здесь написано 221 час, что будет почти 11 суток. Данный пост был написан 2 февраля, ну и получается 2 плюс 11, то это будет 13, но возможно... То, что мимо даты этой нельзя проходить, потому что, возможно, 12 февраля в полночь разработчики все-таки опубликуют новую карту. В принципе, это уже обрело смысл, ну и конечно надежду в наших сердцах. А на этом выпуск новостей игры Манкас официально подходит к концу. Поставь лайк, если ты вообще не поставил, пожалуйста, подпишись на Телеграм, потому что там до 300 подписчиков, не хватает 3 подписчиков. В общем, вот так же подпишись на канал, если ты не подписан. В общем, смотри мои ролики, мне будет приятно. До моего первого экзамена осталось 7 дней. Это будет устный экзамен по-русскому. В общем, на этом все, всем пока.